правильности положения имплантата при вещественной моментной имплантации и э, каким образом необходимо угружать, в каких объемах э, имеется в ну, виду вот, количество потерянных зубов.